Доброго времени суток, я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем канале. Сегодня 1 января 2016 года, пользуясь случаем, еще раз поздравляю вас с новым 2016 годом. Сейчас я записываю девятую видеоинструкцию о программе SMM Combine, программе, которая автоматизирует действия в социальной сети ВКонтакте. Сегодня инструкция, посвященная Парсеру друзей. Парсер друзей в самом комбайн аналогичен парсеру участников сообществ. То есть все настройки точно такие же, как и в парсере участников сообществ. Поэтому детально о страничке парсера я рассказывать не буду. О всех этих параметрах я рассказал в восьмой видео инструкции. Кому интересно, смотрите. Ну и все параметры эти интуитивно понятны. Что делает парсер друзей? Парсер позволяет собрать друзей либо всех, либо. По указанным вами параметрам для тех участников, странички которых вы подгрузили парсер. Вот в строке пользователя ID вы подгружаете файлик, где собраны адреса страниц, для которых вы хотите найти друзей. На предыдущем я спарсил жителей Воронежа, которые являются участником участниками английских групп. Вот это адреса их страниц, ID их страниц. Вот для того, чтобы для каждой этой странички найти их друзей, я просто должен в парсер подгрузить вот этот вот файлик с адресами страниц. Нажимаю подгрузить. Файлик лежит у меня в папке SMM Combine на диске D. Папка, которая называется Экспорт. Воронеж. Участники английских групп. В разделе колонки и вот он этот файлик vk id подгружаю аккаунты с которых я буду работать они мне лежат тоже на диске d в папке спам по vk аккаунты 31 декабря настраиваю параметры сбора друзей и нажимаю на кнопку старт то есть все то же самое что я делал когда я собирал участников сообщества. Опять же, никаких ограничений нет, поэтому собирать можно всех без всякой сегментации. Но наибольший интерес скорее всего для многих представит возможность собрать друзей какого-то одного человека ну, например у вас есть какой-то трастовый человек вы хотите собрать его друзей затем с помощью SMM Combine в разделе инструменты о которых я тоже буду рассказывать оформить ваши профили под профиль такого трастового человека друзей которых вы собрали и затем как бы от его имени всем друзьям сделать рассыл. Конечно, не очень корректная ситуация, но очень эффективно работающая. Ну, я вам покажу сейчас пример на вебинаре. Возможно, Сделаем это на практике полную схемку. Вот, например, человеку, которого я учусь, Сергей играет. Для того, чтобы собрать его друзей, нужно знать адрес его странички, то есть ID его странички. В большинстве случаев адрес доступен из адресной строки, но у Сергея, как и у большинства людей, которые активно пользуются контактом, этот адрес представляет из себя не набор цифрок в таком красивом, читаемом пользовательском виде, то есть вот страница Сергея Грань, так и называется. СВ Грань. Вот за этими СВ Грань, конечно, прячется нужные нам цифры. Как их узнать? Делается это очень просто. Наводим на поле записи и прижимаем левую клавишу. И вот в левом нижнем уголочке, я его специально увеличу, появляется адрес стены, то есть ВК Вол, и дальше циферки. Вот эти циферки как раз нам нужны. Это и есть цифры, которые характеризуют адрес страницы Сергея Грань. То есть 18638 это его ID. Если вы возьмете и вот в адресной строке напишите ID 1838, вы попадете на страничку Сергея Грань. Для того, чтобы мне собрать его друзей, я в отдельном текстовом документе сохраняю его айди сохраняю этот файлик но опять же в папочку спам назову этот файл грань страница страница грань и затем в программе smm combine в парсере поле пользователя айди выберу маршрут к этому файлику который хранит айди странички сергея грань вот грань страниц весь этот файл как вы понимаете это только один номер страницы сергея грань все собирать буду всех его друзей не указывая никаких параметров и выберу конечно только с, от... с открытыми личными сообщениями потому что я хочу этим людям от имени Сергея Грань оформив свои фейковые профили под страницу Сергея Грань отправить какие-то коммерческие предложения все прокси подключены капча подключены. но ну, сегодня первое число проблемы с капчей в первом ролике были из за того что скорее всего просто отгадывать некому было Нажимаю на кнопочку старт и пошел процесс. Я доведу процесс до самого конца. Хочу собрать всех друзей Сергея Грань. Просто сейчас поставлю на паузу и когда комбайн закончит свою работу, покажу вам результаты. Так, процесс парсинга закончен. Собрали всех друзей Сергея Грань. И так уж их много у него оказалось. 6700 человек. Как я говорил в самом начале. Собираются только уникальные пользователи. То есть без всяких дублей. И собираются только люди. Не заблокированные. То есть реально действующие аккаунты. Но друзей у грани больше. Но вот 6700 человек. Это люди у которых открытые личные сообщения. Люди которым я могу открыть имени Сергея Грань как бы написать сообщение, но опять же процесс парсинга заканчивается экспортом, выбираю парсер друзей txt, нажимаю экспорт, выгружаю, перехожу в папочку программы smm комбайн, вот парсер друзей, я здесь так и напишу друзья Граня, друзья, все Итак, друзья, на этом инструкции о парсере программы SMM Combine закончены. Я рассказал о всех четырех парсерах. Сказал, что все парсеры собирают только живые аккаунты, то есть заблокированных собак не собираются. Собираются без дублей. Парсеры программы SMM Combine используют очень много настроек для сбора. Надеюсь, вы это уже и сами. Если у вас возникнут какие-то вопросы по работе с программой SMM Комбайн, пишите их в комментариях под видео. Приходите на живые вебинары, которые я провожу каждый четверг в 20 часов по Москве. Задавайте свои вопросы, я буду на них отвечать вживую. Всем спасибо, еще раз с вас, с новым 2016 годом, успехов, радости и счастья.